Ранее в сериале. Знакомьтесь, я зовут Даша. Бадушница. О, как интересно. Да, на любителя. Девочка нездорова. Зачем? Или это прикол? Я ни разу от этого человека я... не ну, услышал привет. За мерзость. Это реально мерзость. А знаете, где мы познакомились? В Баду. За семью. За семью. За семью. Ты часть всего этого. Каким образом увидишь? Семейные проблемы? Сволré. Этот парень тик! Думаешь, это смешно? <плэм> По-твоему, это шутка? Я <плэм> думаю, у нас ничего не выйдет. <плэм> Помилование отказано. Бах, ебать, <плэм> и все.